Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сталинских репрессиях в Беларуси и о Куропатах. Дело в том, что у нас скоро дяды. Это такой день, когда древние белорусы поминали своих умерших предков, а современная белорусская оппозиция поминает жертв этих самых репрессий. И нам тоже есть что сказать по этому поводу. Прежде всего я хочу рассказать и напомнить о двух книгах, о которых обычно молчат. Но который то должен знать и учитывать любой, кто вообще пытается что-то там рассуждать об этих самых репрессиях и об этих самых Куропатах. Однако об этом через минуту, а для начала хотелось бы закрыть один болезненный вопрос и сказать, что мы не разделяем точку зрения наших граждан, которые утверждают, будто в Куропатах лежат не жертвы сталинских репрессий, а какие-то там убитые э, евреи, убитые немцами во время войны. И вот почему. Дело в том, что к таким гражданам сразу возникает вопрос, а вы вообще признаете сам факт большого террора 1937-1938 годов? Потому что если вы его не признаете, то тогда с этого надо начинать. Попытайтесь доказать, что его не было. Потому что даже не большинство, а все, сколько-нибудь заметные исследователи и исследования говорят о том, что он был. Если же вы это признаете, по идее вы должны признавать тогда и факт так называемых массовых спецопераций, уже из названия которых ясно, что правосудие осуществлялось каким-то необычным образом, вы должны признавать факт расстрельных полигонов, где приведение приговора тоже осуществлялось необычным образом. Если вы все это признаете, то тогда возникает вопрос, а о чем мы спорим? В Куропатах лежат евреи, а расстрелянные при Сталине лежат в каком-то другом месте? Я думаю, что даже самая отбитая Куропадская варта скажет, окей, ребята, вы просто покажите нам это место, мы туда перейдем, мы будем там плясать на нужных костях. То есть получается странная спекуляция. Проблема ведь в терроре и в убитых, а не в том, где они захоронены. Но мы не можем согласиться и с теми людьми, у которых число жертв этих самых репрессий растет как надой в белорусских колхозах. Вот историк, например, Игорь Кузнецов насчитал уже 377, кажется, тысяч убитых чекистами беларусь а с этим мы тоже не можем согласиться и вот почему тут мы собственно переходим к обещанным книжкам принято кивать на то что архивы кгб закрыты что правда но дело в том что архивы белорусского кгб это ничтожная часть от архивов советского кгб а вот советским советскими архивами все не так однозначно дело в том что Именно про это любят забывать. В далеком 1989 году в Академии наук СССР была создана специальная комиссия по определению потерь населения в годы репрессий. И дедушка Горбачев на волне перестройки дал им доступ туда, куда раньше доступ не давали. А именно они получили возможность ознакомиться с отчетностью, в том числе статистической, советских силовиков которая лежала в архиве Октябрьской революции, ныне это государственный архив Российской Федерации. И советский и российский историк Виктор Николаевич Земсков, кажется покойный уже, написал об этом целую книгу, которая называется «Сталин и народ. Почему не было восстания?». Книжка обильно представлена в интернетах. Мы дадим полное название под роликом. Вы в две минуты ее найдете, скачаете и ознакомитесь. Собственно, в этой книге товарищ Земсков... Говорит о том, что они увидели в этих архивах. А увидели они довольно странные вещи. Дело в том, что согласно этой самой отчетности советских силовиков, за период сталинского правления, даже не сталинского правления, а от начала гражданской войны года с 1921 до года 1954, советскими судами было обработано примерно 3 миллиона 800 тысяч граждан. Из них расстреляно примерно 650 тысяч. Я говорю примерно по нескольким причинам. Во-первых, потому что я настоятельно советую прочитать книгу. Там очень большой массив данных и по расстрелянным, и по посидевшим, и по высланным, и по смертности в ссылке, и по смертности в тюрьме и так далее. Если я начну это просто зачитывать, это будет бесконечно долго. Вы можете скачать и ознакомиться самостоятельно. Во-вторых, я говорю примерно потому, что... Конечно, это не окончательные цифры. Историки спорили об этом, спорят и будут спорить. О том, кого считать там политическим, кого не политическим. Возможно, появятся какие-то новые данные, которые немного увеличат это, это число. И в-третьих, я не освещаю подробности, потому что очень хотелось бы, дорогие зрители, чтобы мне удалось донести до вас простую мысль, она не была погребена под грудой цифр. Дело в том, что вот этот заход историков на архивы силовиков дал следующие данные. Было за всю историю советской власти, на всей территории советской страны расстреляно не 20 миллионов, не 10 миллионов, а в пределах одного миллиона человек. То есть это единственные цифры, которые, ну более-менее, скажем, понятно, откуда они взяты. То есть это единственные более-менее объективные цифры. Других объективных цифр нет. Я, предвидя возможные вопросы по этому поводу, Пробежался по интернетам, посмотрел, что у нас выходило, например, в серии «История сталинизма». Это такая книжная серия, где печатают западных советологов часто, которых очень сложно упрекнуть к избыточной любви к советской власти, а то, и что они, собственно, пишут в своей книге. Ну вот просмотрел, например, Николя Верт «Террор и беспорядок», Венди Голдман «Террор и демократия в эпоху Сталина. Социальная динамика репрессий». Я там обнаружил, что они, в принципе, ориентируются на цифры Земского и указанной комиссии. Да, они говорят часто о том, что эти цифры, возможно, занижены, и надо с нахлестом взять процентов 10-20. В таком духе, что, может быть, человек, может быть, его уморили в тюрьме во время следствия, он не попал ни в не ни в расстрелянные, но, по сути, как бы это жертва репрессий. Это справедливое замечание. Многие говорят о том, что, возможно, в пределах миллиона было расстреляно в 1937-1938 году. Но это тоже на самом деле 37-38 это такой пик, когда в общем произошла большая часть расстрелов за все время советской власти. Так или иначе, даже западные советологи в принципе сходятся на том, что это не 10, не 20, а в пределах одного. На самом деле я даже ознакомился с книжкой Роберта Конквиста «Большой террор», которая была написана в шестьдесят восьмом году. Это такая достаточно знаковое произведение, одно из первых по теме, больших таких, хороших. А, как бы господин Конквист, он... Тоже не испытывает излишней любви к советской власти, но он честно признает, что на тот момент архивы КГБ таки закрыты. Мы не можем точно знать сколько, но он пытается какими-то окольными путями подсчитать все-таки численности репрессированных. И вы не поверите, он приходит тоже к миллиону человек. Правда, он приходит к миллиону человек в период 1937-38 годов. При этом он договаривается, что вот есть некие югославские исследователи, которые насчитали 3 миллиона. И по мнению Конкриста это явно завышенная цифра. То есть все-таки речь идет о миллионе. По большому счету это говорит о том, что западные советологи, даже в 60-х годах, когда все было закрыто, более-менее, как бы, скажем так, приличные, честные научные работники, они ориентировались далеко не на Солженицинские цифры. И тут, наверное, возникает вопрос, а что же в Беларуси? Может быть, как бы вот в СССР было не так много, но все у нас в Беларуси происходило. Для начала я бы хотел напомнить, что в Беларуси, например, в тридцать седьмом году проживало 5 миллионов человек. Когда еще не было Западной Беларуси, она не была при, присоединена. И вот представить себе из 5 миллионов 350 тысяч расстрелянных, это довольно странно. И вообще, как бы, население БССР это ну, 5-7% от населения СССР. То есть это тоже странно представить. Однако, хотелось бы напомнить о следующей книжке, о которой я обещал. Дело в том, что у нас в Беларуси был, по сути, некий аналог вот этой российской комиссии, исследователь И даже, может быть, можно сказать, что некоторый аналог Виктора Земского. А, дело в том, что в 90-м году а, была сформирована комиссия Верховного Совета и научно-информационный отдел при Совете Министров, которые занимались исследованием численности репрессированных по результатам, Белорусский исследователь Владимир Адамушко написал книжку «Политышные репрессии 20-50-х годов на Беларуси». Издана была в 1994 году. А она тоже есть в интернетах. Правда, она не так обильно представлена, как книга Земского. Поэтому, в принципе, вы ее найдете. Но я думаю, что мы, может быть, ее зальем в ВКонтакте или куда-нибудь, чтобы еще лежала на всякий случай где-нибудь. И, собственно, что говорит Адамушка? Который тоже имел доступ тогда еще имел к материалам белорусского КГБ. Адамушка говорит следующее. Вообще, как бы вот, я бы сказал, что в принципе Земского, например, можно как бы, рассматривать как немножко просоветского советского исследователя. Он, по крайней мере, он, он очень критично относится к сталинскому периоду, но много где склонен оправдывать советскую власть. То Адамушка, он в принципе такой нормальный, святой белорусском, умный белорус, который даже поднажимает в этом плане. Но поднажимает он в, в том, что он, например, как бы вывозит некую категорию административно-репрессированных, которая получается довольно большой, как бы прямо необъятна. Но когда он говорит о численности конкретно расстрелянных, например, он говорит, что тут все предельно прозрачно. И опять-таки с начала 20-х до конца сталинского периода в Беларуси было 35 тысяч смертных приговоров. Из них в период там, конца 30-х, 37-й, 38-й, 39-й и 28 тысяч. То есть, в принципе, эти цифры, что характерно, очень хорошо бьются с цифрами российской комиссии и бьются с а, цифрами Земского. То есть, в принципе, вот это соответствует проценту Беларуси в СССР. И тут возникает вопрос: а почему про них не говорят вообще никогда? То есть, я вот читаю на тутбае статью, не так давно было, даже журналист премию какую-то получил за нее, или не премию, ну. Награду какую-то. А, и там говорится, что оценки расходятся, сколько в Куропатах лежит человек. Но они, начиная от более 30 тысяч, заканчивая от более 100. Но, например, вот цифры Адамушка говорят о том, что в Куропатах не может быть 30 тысяч. Потому что 35 тысяч за весь довоенный, за весь сталинский период, причем Куропаты это был не единственный расстрельный полигон, но не может там столько быть. И тут возникает вопрос, почему вокруг этого какой-то вот странный заговор молчания? Почему мы упоминаем исследование Зем... Кузнецова с 300 тысячами, но не упоминаем исследования Дамушка с 35? У меня есть несколько версий, почему так происходит. Во-первых, наверное, нам немножко механизм этого дела раскрывает нашумевшее в определенных кругах интервью. Выступление Арсения Рогинского, руководителя организации Мемориал. Мемориал – это организация, которая плотно занимается репрессиями в СССР, ее тоже сложно упрекнуть в излишней симпатии к советской власти. И вот в 2012 кажется, году, выступая на какой-то конференции, этот сам Арсений Рогинский признался, что он на самом деле сам исследовал тему репрессий в начале 90-х. Мы, кстати, дадим ссылку на этот материал, он есть на сайте самого мемориала, поэтому как бы все честно. В общем, он говорит о том, что он сам занимался исследованием этой проблематики, пришел к тому, что цифры очень завышены, общепринятые цифры репрессий, и буквально побоялся об этом сказать. То есть он говорит о том, что есть некая среда вот этой диссидентствующей интеллигенции, он есть органичная часть этой среды, и тут вдруг он стал перед выбором. Я вот сейчас возьму и обнародую тот факт, что все люди, которых мы считали отцами демократии, которые считали мегаумами, они либо врали по поводу репрессий, либо сильно ошибались. И вот он тогда не взял смелость на себя об этом сказать открыто. А в нашем случае, я думаю, проблема еще в том, что добавляется фактор так называемого национального строительства. Что это такое? Прежде всего, это возведение стен. И вот люди, как бы, они кричат про то, что 300 тысяч убитых белорусов, 000, 400 тысяч убитых белорусов, 2 миллиона, кашу маслом не испортишь. Кто убил? Русские убили. Нам нужна стена некая. То есть вот, вот эти злодеи здесь больше быть не должно. Кто убили? Коммунисты убили. Нужны иллюстрации, нужно еще что-то, их всех не должно быть. Зачем они это делают? Зачем они возводят эти стены? Ну, по большому счету... Для того, чтобы в этой там национальной белорусской хатке рассесться на лавочках и, как бы так, по методу, за что кукушка хвалит петуха, определили что вот тут у нас выдающийся историк насчитал 2 миллиона жертв. Тут у нас выдающийся белорусский писатель. А это еще кто-то. Этот, если совсем тупой, то тоже ведь, белорусский деятель, наш национальный. Это немножко похоже на, как вы знаете, ласточки, когда гнездо свое делают, они размачивают слюной грязь и лепят, лепят, лепят. лепят. И вот тут тоже, как бы, Слюни, вопли грязь, и что-то такое лепим, это уродливое, вот эту вот свою стеночку. Поэтому на самом деле, когда вот начинают рассказывать про эти 300 тысяч, пятьсот и так далее, вы просто ненавязчиво задаете вопрос. А как же с цифрами Земского? А как же с цифрами Адамушка? Вы вообще про них слышали, интеллектуалы наши, великие и национальные? И еще я хотел бы, конечно, попросить вас, уважаемые слушатели, Распространить это видео по возможности, показывать его нашим куропатствующим, так сказать, согражданам, которые искренне верят в эти 400 тысяч или в 300, может они для себя что-то новое откроют. До новых встреч.